Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для каждого знака зодиака. И буквально вчера, 1 апреля, мы провели большую 4-часовую встречу, на которой я давала детальный прогноз на апрель. Давала прогноз для каждого знака зодиака детально, также по году рождения. И бонусом стал прогноз на год, также по году рождения для каждого зверька, так скажем, да, а каждый получил не просто прогноз событий, а еще и как нейтрализовать негативные события в своей жизни и, конечно же, как усилить желаемые. Еще был дан подробный вибрационный фэн-шуй, где а, в деталях я рассказала, какие стороны света вибрационно, а, где как, что находится, а, где вредная сторона света будет, а, где почему, как это устранить опасное влияние, а также какие стороны света и для какой сферы в вашей жизни важно и нужно использовать и, конечно, секреты того, как это усилить. Четыре часа теории. Мы даже не успели разобрать вибрационные активации. Это определенные действия, которые активируют вибрации планеты, вибрации человека и активируют эти вибрации для исполнения ваших желаний. Это дополнение я обязательно дам в письменном виде, для того, чтобы вы могли наглядно видеть, когда что делать с точными рекомендациями. В еженедельных прогнозах, конечно же, я не могу дать всех секретов, займет очень много времени ну и в принципе для этого есть определенный день когда мы будем с вами встречаться и делиться всеми подробными секретами а, и я знаю точно что то что вы услышите а самое главное будете применять точно сделает вашу жизнь еще более счастливой и к нам обратилась уже несколько человек с просьбой э, дать запись э, встрече конечно же мы идем вам навстречу вы можете приобрести запись встречи ссылка находится под этим видео на нашем канале в YouTube, а если вы находитесь сейчас в соцсетях, то нажмите в правом нижнем углу на значок YouTube и вы перейдете на наш канал. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и сделайте репост, а ну и желательно напишите комментарий. А уже 5 мая я приглашаю вас на живую онлайн-встречу, где вы не просто сами лично сможете услышать все секреты, побыть в этой атмосфере, а еще один секрет, о котором я не говорила до этого, ведь мы создаем намерение и в процессе встречи идет вибрационная работа на исполнение вашего желания. И этот бонус только для тех, кто находится вживую на нашем мероприятии. А также вы, конечно же, сможете задать свои вопросы, поэтому Рассчитывайте, что 5 мая у нас будет новая встреча на ежемесячном прогнозе на месяц. А Ссылки также будут под видео на нашем канале в YouTube. А сейчас подробный детальный прогноз на эту неделю для рака. Раки, находящиеся в данное время в состоянии ремонта квартиры или офиса, ну, скорее всего, квартиры, в начале недели вы сможете предпринять решительный штурм и добиться крупных позитивных сдвигов в этом нелегком процессе. У вас будет достаточно упорства, достаточно трудолюбия, чтобы довести до конца свои дела, а отношения в семье, с одной стороны нельзя назвать теплыми, но зато они будут конструктивными, что весьма уже неплохо для тяжелой, затяжной работы по благоустройству домашнего очага. Со среды и до конца недели в семейных отношениях и в принципе в брачном партнерстве будет царить гармония. Особенно вас порадуют дети. Их искренняя любовь будет оживлять, радовать ваши семейные и партнерские отношения. Проявите взаимность, сводите ребенка в цирк, в зоопарк, на какое-нибудь красочное представление, побудьте вместе, порадуйтесь вместе со своим ребенком». Также это благоприятное время для влюбленных пар, которые недавно начали встречаться. Можно вместе начать выходить в свет. Наверное, уже пора представить своего партнера миру. Продолжая прогноз отношений, я хотела бы добавить. Для раков неделя откроет благоприятную полосу, позволяющую наладить отношения или найти свое счастье. Желательно свести к минимуму факторы риска, словесные объяснения, споры, переписку. Неосторожное слово, оно разрушит очарование, особенно если вы задели больное место партнера. Свои симпатии и намерения попробуйте выражать как-то иначе, через поддержку делом, через бытовую заботу, может быть через творчество, подарки или тактильный контакт. Правильное, эффективное поведение даст прекрасные плоды и не оставит сомнений в том, что вы на верном пути. А теперь о карьере и финансах. У раков эта неделя складывается весьма напряженно. Все дело в том, что внешние обстоятельства не благоприятствуют вашим делам. За что бы вы ни взялись, во всем вам могут э, причинить какие-то препятствия, э, как палки в колеса. Это особенно актуально для делового партнерства и работы на руководящей должности. От переговорного процесса пока лучше воздержаться некоторые договорные обязательства могут быть нарушены а в конце недели вам могут оказать поддержку друзья и единомышленники поэтому важные дела какие-то оставьте на конец недели ну что мои родные таков был прогноз на эту неделю я напоминаю что прогноз на месяц на неделю по каждому дню индивидуальный и прогноз на месяц а также индивидуальный на каждый день вы всегда можете заказать и получить детальные рекомендации. Все ссылки находятся под этим видео на нашем канале в YouTube или пишите лично нам в соцсети либо в Skype Helen семь восемь девять восемь и, конечно же мне приятно быть с вами на связи, мне приятно видеть какую-то вашу обратную связь. Ставьте лайки, делайте репосты, это мне покажет о том, что я делаю не просто для себя, а я делаю для вас полезное для вас действие. Поэтому ставим лайк, делаем репост, когда вы посмотрели это видео. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть первыми, кто узнает о выходе нового и полезного видео. До новых встреч, мои родные! С вами была Елена Дегурова, самый точный прогноз, энерговибрационный прогноз на эту неделю. И, конечно же, я всех нежно обнимаю в чате. И традиционно обещаете стать еще более счастливыми. А мы со своей стороны, как можем, вам поможем. Пока-пока!